что этот год 1999 год мы в будущее вернулись зубу всем привет риск это прошла игра зуба самая первая игра 1999 году эта игра была как-то на диске перетаскивалась и могли покупать за каких-то 5 долларов возможно там даже больше игра скорее всего в США сначала было, потом уже у нас открыто было 2018 года или 2016 года, вот точно дату, вот не знаю. Тут видите, как есть сундучки, есть все такое старое. Так, давайте перемотаем 2019 год. Ой okay бой! Мы в 2019 году. Так же самое все же осталось, но изменила локацию. Как видите, смайлики такие вот. Ну, теперь, друзья, конечно же, теперь мы переходим от больмы все. Ладно, смотри, Я не умею это играть. Вот загай, что происходит. Комментарий будет не говорить что-то. Ладно, вот загай. Все, зуба, зуба, 2021 год. Ладно, хорошо, ролик получился. Не буду перезаписывать, хватит мне Это был дубль 3, кстати. Ох, дубль 3, всем ресурмак 30, это у нас дубль 3. И вы знаете, да, зуба 29, я вообще не знал. Что есть такая игра. Зуба, почему нам не доступно было, скорее всего, но США сначала было потом по дискам перетаскивалась туда, покупайте готов покупайте зубы, зуба, покупатель, зуба, покупатель зуба! Я не знаю, сколько разработчикам лет, блин наверное, 10 000. Получается, они уже старенькие. Ну 45, например. Напиши комментарии если ты знаешь, примерно время. Итак, значит, смотрим. Будущее 2021 год. Мы видим что много изменений, как и. В остальных играх. И, и из-за того, что какая-то пандемия помогла им в этом, кстати. 2020 год очень сильно продвинули Кстати, да. больше свободное время появилось. Если их не пускать на работу, то хайстят сидят дома и хай работают. Работают над лучшей их резугом. А что? Это правда. Ну что ж, теперь давайте делать эксперимент сделаем. Насколько я прокачан? Еще зима, кстати, идет. Подождите, то чувство, что это как Лэшн-Бьонс. Такая же самая зима, такие кусочки. ты вот помнишь. Ладно, свободные игры, похоже, кусочки. Падут, падут, падут вечно. А, -а, а, так это сайты, конечно. Окей, всё. Лайк, подписка, берем сумчок. просто прямо сейчас, лайк, подписка, за... все мои сети с закрепленным комментарием, чтобы вам попроще, а в описании буду кидать ссылки на ролики, вот так вот правильно. Теперь давайте берем Луи, снова вкладку идем, почему бы и нет, и выиграем. Кстати, как-то у нас на настройках звук, мне пишется, что шум, поэтому я увлечу музыку. Ну, а что ж, поделай, микрофон такой. и Ему, кстати, будет два года, ему полгода. Один год и полгода. Один почти полгода, вот так можно сказать. Хована! Йо-мой, упро-упро. Слышь, кого-то убить хотел, а? Кого хотел убить? Вот тебе. Знаете, когда на у вас сразу две аптечки с этого героя выпадают. Не знаю, зачем это нужно. Ну, ладно, я не против. Две аптечки. Но дело в том, что я не... Медисёнок, который забираю вечную аптечку, <смех> не знаю зачем это мне. <смех> ну ладно, так уж и быть. Ну давайте заберем. Видим, что зимняя карта. Помните, тут порядки играли? Дав давно два месяца назад. Не, четыре. Ну даже так, я уже полгода играю. Полгода, может даже больше. Может быть будет. Не год не может быть. Если так, то 2019 год я уже сначала через Так что скоро, через полгода. К концу.. начала июня, дневное И, конечно же, год, играю зубу. Как я зубу нашел, интересно? Эм, как я нашел? Мне порекомендовал канал эм, как ну, шампанов, да? Ну, очень понятно. Мне было интересно смотреть. опана нашел нашла такую тупую игру и сразу записывай ролики. То думаю аж про что записать а вот нашел дею все подкрепление пришло и так кто тут есть выходите мы ⁇ -мо ⁇ сам стрельнул. ладно так же быть чума мы и на мышке? Потому что она золотая и она поможет в этом может конечно сервисить мышку но ну, я думаю золотая это так... Классно. и так видно, что карта нам показывает все будет в этом круге. Опа, нам бак, бак, бак, бак. но это плавал жал. Вот зажигай, зажигай. Моя дорога не сна. Иди сюда, вот зажигай. Вот зажигай, Робокс играл, а? Я играл. Вот зажигай, сунул. Сейчас вот, вот зажигай, вот не Это как Я тоже не играл, нормально. Новый год называется, души. Не, позорно лошади он не и... и тут еще еще бэпс ничего не жалова не слушайте пожалуйста вы джибепс тоже так значит смотрите как я понял если я на компьютер я не умею эти птички брать я лучше так возьму попроще ну, хоть помощь какая нужно помощь вот эм, государство конечно нужна помощь став лайки тоже не согласен с этим так а ну кадится Кусать и кусать его нужно. Кусать. Блин, ну, влагать, это неприятно, если что. Ну, ладно, в принципе, так уже быть. За обновом можно и показать влаги. Лаги показать. да даешь. Лаги на Новый год. Да, Тот-тик, вот ты крыса, блин. А ты не ненавидишь Слушай, Эй, моя аптечка. Ты мне ныжу никс. Чеснок, быстро собирают. Давайте на никс посмотрим. Время Никс не убивает ливан льва не убивает ты да ч ж ему так везет слушай? Это дитибр, который спустил от тебя, его тоже ненавижу. знаю, знаю, отстань. Что происходит? Фаз на него, пожалуйста. Отстанет от меня. Ненавижу тебя, блин. А, крыс! Этот да, блин, извращайся, отстанет от меня. Дай да и регенерашн включить. Да ч ты живучий какой-то, а? Живучий, блин, шо ж скажу. Та да отстань извращенец, блин. А -а -а. Ты че? Че извращенка? Чатрбек достанет. Та да, блин, изнасилователь, пошел вон! Ах! -а -а. да, блин, достал! Пошел, вот! Не, два на дома Вы чё крысы? Ах! -а -а. Иди отсюда! Вот, вались, уйди, уйди! А -а -а. Что происходит? Да это -да, что 3 на домом? Нечестный, даже музыки нет нормально Шум показывается. Ну ладно. Ну классно, кстати, было. Выложу ролик. С 2 x выложим Зато я проучил. Думаешь, такой хитрый. Думаешь, что... ну, довольно легко победить? А -а -а. Да ничего. На, завалил. А -а -а. Слабак. Прикольно А так тебе нужно. Наказание. Забрать награду. Так. Предупреждаю, кто будет снова не обижать тот будет с. с, с органы. Органы власти с вами буду разговаривать. Почему Пошли. Понятно? Никому не нападать на меня. Никому. А то на органы. Буду писать заявление на вас. Вот Я понимаю, что маленькая звук не русский, это У Нас шум, поэтому Дед Мороз. Я не видел Деда Мороза за то, что именно Дед Мороза. Борода белая, такая белая борода. Слышишь, вот загайся, дай мне этих купешки. Сок к тебе, блять, что тут вижу, нет? Фух, о, лук, отлично. Что случилось, блин, на? Вот загайс. о, леван. Итак, кто хочет получить? Горех как на горех как-то на горех на хурих вот так вот прикольно сюда слышь я помню что вы не вы нормальные вы там не обижали поэтому получаешь прикольно лок кстати очень мощный нужно будет показывать иди сюда иди сюда хлопа на блин ты трус иди сюда кого бежал Меня обижал помню я обижал кого кто бежал иди сюда на тут ⁇ пай ой опасный Опасный? Так, мне тоже есть лук. Вот за гайс! Я снайпер. Ура, люблю лук. Разработчик, я вас люблю, слушайте. Раньше вас не любил. Вот за лук реально может полюбить разработчиков зубы. Лук это читерский способ убить этих вот никсов. Вот у меня они вот отсюда, просто до горлянки достали. Вот реально, не могу сказать это. Так, среди финчик. Дельфин будет новый. Неужели разработчики говорят про дельфина? Слышь, кого бежать? Слышь? Вот это да, мой друг. Отстань, иди сюда. Лишь маленькие бежать. Лишь маленькие бежать. Слышь? Эй, лагает. Вот загайз, что мне лагает? Ай, иди отсюда. Фаз на него. Фаз на него. Вы иди отсюда. Кто маленький бежает? Кто маленький обижает? Ну все, я за король. Блин, иди сюда. Сейчас включи неремку. Или обойдет хитрость сделан. Иди сюда, крыса. Блин, крыса. здесь сюда, крыса. А, Ларий идет сюда, невидимый. Невидимый, невидимый. Да, блин, крыса, <Tool> Блин, хитрость сделан. Кусать его, кусать его. Блин, невидимый. А, нет. Отстань, ловите. Ловите. Еще один, блин. слышь два на одного. Иди отсюда. Эй, иди по-хорошему. Или получишь. Эй, эй вот загайс. Иди по-хорошему. Ну все, прошел ко мне, значит, убийца. Теперь тебя убьем. Лышь, вот загайс. Иди отсюда. На, это видео. Ты хочешь, я тебя не видел? Да ладно, не может быть... Кто да, там еще? Окей. Моя сторона. Никому не шевелиться О, чит. А, нельзя. Заберу. Итак, битва. Тут тут, тут тут, тут тут. И два, три игрока. Я пойду валить кого-то как то Бом, Да, закидывал к хитресть сделать, напугал меня. А, кусать всех нужно. Не, куда ты идешь слышь? Не иди ко мне. Не иди ко мне. Нет, иди. Кусака, блин! А, битва. С людьми играть! Ч, прикалываешься, подарочники? Води отсюда! Е-бой, знаете, как вышла. Поэтому будет сегодня длинный ролик, чтобы доказывать, что любой из вас может топ-1 занять. Но, конечно, с фотом. А От зуббастеров. Конечно. Вы еще. не понравилось. еще Новый год, конечно, нужно дольше играть. Но в год же, что, что это не так. Ошибка подключения, так конечно, Не, но ну, стрим ролик будет вот эти конечно. Не удалось подключиться к северу. Проверьте подключение к интернету и попробуйте снова. Но если интернета не будет, я не знаю, что делать. произошла Ошибка. Попробуйте. Так, интернет есть? Нет? Или это бах? Эй, вот за газ тут нам бах. Кто знает про этот бах? Напиши в комментариях. да что ж такое? Интернета нет, я понял. А что если я так зайду? Не выкинут и что будет? Мне очень интересно, что будет? А, онлайн есть. В общем пиши, если у тебя тоже такая ошибка, э, если у нас будет э, 70 тысяч игроков или 100 тысяч игроков, то мы можем пожаловаться как-то, проголосовать. Ну, ладно, ладно. Возможно, не будет столько. Ну хоть сколько напишите мне. Ой, есть такая ошибка. Так, это медвежонок. Я же вырос, что медвежонок убивают. Наверное. Педец. Мне нужен легендарный лук. А, нет, идечно. Лаги, вот за Поймать этого крутого, крутого, крутозного, поймать, кусать его нужно. Люблю Луи, который обороняет меня от этого Никса. И льва, кстати, я еще льва убью. Никс льв, львы, занимают его место, а против них побеждает кто? Луи, правильно, потому что у меня есть крыс, которая рабочая, иди сюда, слышишь? Я понял, что не убежал в прошлом, иди сюда. Я здесь вот... на, на, ладно. Давайте закидаю. Помнишь Вторую мировую войну? Помнишь, как мне поджигали домы ваши? Немцы. Ага, ага. Вы немцы, слышь? Где? А? Нет. Два на Вы чё, крысы? Крысы, крысы. А? Нет, крысы. Еще до крысы. Еще до крысы. Еще до крысы. Иди отсюда. Так говорю, ко мне не эти немцы. Когда была Первая мировая война? Отвечаем 1945 1 сентября официально. Айди сюда, эй, грязный, грязный, грязный, тактика рабочая. нам они вам падают, а я косточки маха нужная тактика. А что рабочая? А отгой еще раз. Кто хотел меня бежать? Кто хотел не обижать? Ну кадеты, иди, иди сюда, блин. мира там она тусится. Я тебе крыса. Да, ну того. Вот, тактика. Еще плюс 4 мест занимаем Вот так нужно защищаться Убирать луи и все тащить. А где мой сыр? Прикольно, если бы тут сыр. Вообще было прикольно бы. Дайте сыр. Тут то есть. Есть тебе, будет крышка. Опа, на моли, слушай, слушай, слушай что делаешь? А? Иди отсюда, моли. А, бомба. Мимо, кстати. есть сюда, моле. На. А, вон там он. Ай, больно. Поем тут немножко кофечек. Блин, у тебя охраня бомбы, так неинтересно, нечестность. У меня еще Ну да, ну вот все же. Ты реки мне потому что разработчики в одном ходе давали два аптечка в одном игроке, в одном персонаже. Опа, надеюсь, да. А, изнасилователь. Изнасиловал меня интересное хоть немножко а здесь там блин а что же поделать Давайте еще одну катку все же ну вот и нужно длинная ролика не короткий готов а пишет ну, нас время просмотра пола Раз что -то -то с ним делать, блин, это тупах, нечестность, отстанет меня от бах, блин, лагает еще, что за подвод блин, а? вот загайся, о, понял, говорю, вот нужно, так и смотрите, сколько у меня сейчас эм, коинов, мне очень интересно, ну, билетов. О, обманом они слышите не за что. О, подожди, монеты. Сколько там денег? 15 дней. 15 дней осталось. Так это мало вообще. С тоже даже не закуплю. Блин, я вообще бедный. Бедный зубайсер Макс Риск. Эх, я везде где-то бедный буду в скором времени. Про блоксер я не бедный. Мне этом донатил. А кто-то мне тоже донатил, поэтому можно мне. Ну ладно. Чё ну фаз, блин. Фаз, ну него, блин. Ладно. А это он вы собираете? Это нас изящный муж собирает. Я как я понял, окей. Новогодняя песня, да, нормальная летняя песня. Ну наугодничу только сади, Пошел вон. Крыса, блин, а? я кусочку съем. И как, видь как Луи бояться. Потому что, что он? Он может ударить в ответ. Конечно. А вот так вам и нужно. Хитрый Значит, нас... Я еще профессионал. М -м -м. Кстати, не понимаю, как ты лук держишь. Почему эти тебя держите лук? А то будет анимация новая Разработчики. Давайте новую анимацию там лук сзади, как прикольно. В общем, сообщите разработчик, кто-то может. Меня сейчас заблокировали везде. И выкинули в мусорку. Поэтому, только вы можете писать. Поэтому сюда лук. Там есть один... одна тема? Почему бы еще нет? Вы их завалили? Что Окей. Я доказал, чтоб забрать. Ой. строим защиту. Специально, чтоб никто не вошел. Тут дырка есть. Вот так вам. А, а тут дырка тоже есть. Блин, то что такое? Выйду все же. Попался, Никс! Попался! Кто побежал? На! Понял, Никс! Не пройдешь, что ар армия. Был в армии. Тут дырка, кстати, не промещается. Иди сюда. Иди сюда, Вторая мировая. Хочу. Да, ну как? хочешь, чтобы ты помнил. Не пройдешь. А да, давай, деди сюда, вы ничего хочу хотите сделать. Трусы были. Ну один был, кстати. Ну он трусы. Заметь, пошли на Рау. Вот. Опа, она, надо на него так пугается меня. Никс отбивает себе тут. нет. Кстати, я чё, блин, на автомате не укладся. Здесь бил, не знаю, убил оказывается. Ну что, кто хотел тут меня обижать, а? Это и стал. Не знаю, это разработчики постарались это я. Кстати, офигенно к своему миру. Заберу жирафа. <существует> Жираф тут есть, сержие подписчики Разработчики меня услышали про жирафа. А вот медведя я не знаю, зачем Ладно, хай Жаба. Я про жабу не говорю. Зачем жаба? <существует> Статуя жаба влезать, зачем. О чай, о чай точно. Я робок строю карту. Но, но не, не понравилось, как я понял. Не, ну могу, конечно продолжить напишите комментариях, блин, я же говорю вам, напишите комментариях, не бойтесь, блин, никого. Слышь, не офигел, а на меня нападать. А, лучник, блин! А потом на жираф, потому что он дед дыкий, дыкий. Дыкий. вырубить лишь шо? Иди ко мне, не иди ко мне. А чё вы решили на меня? Я на него хочу. то блин, не знай Иди сюда. Нет, не выйдешь. Пошёл. Защита, защита какая-то интересная. Лазер, водогаз. Что такое? Блин, провализанного. Ладно. Завали мне. Нет, это неудачный ролик. Все. это у меня там шапка, кстати, на персонажа. Где зуба шапка тут на персонаже? Эх, ладно, подождем. Сейчас, минуточку пострю. Можно ли, длин делать длинный ролик, но ну, там. Почему бы нет? Ну, чтоб хоть как-то. Свои ролики делаете, да? Стоп, 22 минуты и больше. Окей. Вот так только, да. Чтобы было больше просмотров. Ну не знаю, там такая тактика. Окей, друзья. Делаем. Нас тоже 22 Может еще на катку, да, же жизнь одну Ну, за поражение нужно. Ну как Ну вот еще плюс еще пару минут нужно поиграть. Ну это же Новый год, блин. О, я про это, кстати, это у нас такое раз у нас такой Лари? Это тон Финк. Нет. Или акула. Тихо, успокойся. Я что прошел, ну вот я поймем мечты Гитма Рос, подарки положил он тебе. Сразу подарок. Подарки раскрывай. Раскрывай подарки, не бойся. Я тебе подарю подарки. Ваш подарок. Иди сюда, не есть подарок тебе. Все, ему будет яман кердык. Такие большие шарики. А? еще чего эх карта старая хочу сказать не зря roblox есть ссылка на канал риск и общий roblox в описании или поиск найти. там в описании не поставлю это не все мои каналы но мы вместе там снимаем очень прикольно получается не волнуйтесь там все будет нормально там и хракен кидают меня не забанят канал ни за что так ну пошли пошли пошли маленький почему найдут вот не знаю. Я хотел чтобы разработчики еще добавили знаете что еще такую функцию нажал эту выбору нападать и умножать еще на 4 там крыс на 5 крыс но ну, находит на 4 к это как культан на brow вот если вы уже написали разработчикам, напишите такую тему, это реально классная тема. Будет. тут, Вот если бы что было еще класс, чтобы прям они живые были. Просто классные я и они будут классные. так Вот они празднуют. Ну, нарага классные, чтобы они шевелились. По разработчикам сообщите это вот. Или напишите мне, где можно сообщить. В почте, меня забанен почте. Вроде бы можно забавить. И что, как написать так, чтобы они не волновались. И не игнорили. Вот это важно. знает напиши в комментариях. В комментариях. В комментариях. В комментариях в комментариях в комментариях так где все алё и уже такая храмина карта а тут тусится ладно пойду поищу кого-то. меня кто пойдет прекрасно где он кто он хоть кто показывается прекрасно не кир его найти. Ну, я тебя тоже буду искать. Он бы знаете я буду его искать. Он знаете я буду искать. Тихо спалюсь. Крыса, крыса, блин, Слыш? Не офиге, блин, я тебе подался, между прочим. Слышь, крыса, блин? Подожди. Подожди, инвалид, дай уступить. Не, ненавиждаю. Да, ты лучше мне, ну, блин, инвалид, дай место. Уступи место. В поезде место в спи, блин. Ненормальный. Да что за позор? Молодежь пришла туда да? Эти вот, ну, можешь когда школьники. Не уступает старым, блин. Я уже старый к старым. Кстати, да. Блин, мне уже скоро конец жизни. А вы еще молодые, блин, воспитанные. Вы что? Я тут самый старый. На это будет школьник. Блин, не под местом. Рулись, И потом поймали непослушный. Может, глаза нутя дали, кстати, будет прикольно. На, блин, на. Ты что я думаю, это сильно. ну ладно, трюф тоже не помешает, это как мы браули, брау стар стримулил, но я больше уже не хочу вас постринь на канале брау старс макс риск, но в принципе можно продолжить стримить, ну не так сильно, потому что там убирают пады, кто будет заливать, уже меньше игроков, не молю не забудет. Ладно, так уже быть, уменьшить звук музыки, а то видят что громкая. Лед, лед, лед, лед, ага, интересно, скульптуры. У меня, такое? Интересно. Они настоящие, они не настоящие, не разморожены. Я хотел, чтобы они были стеклянные и как статуя. Давайте, блин, а ч так мало урона, кстати? Ах, меня избил. Слушайте, у меня синяк синяк тут. нужно покушать. есть аптечка, которая она, она мне поможет. Как я помню. Если она не сработает, друзья, то не играйте за путь не, ну можно один раз вместе играть и один раз не да о золото золото золото а значит кого брать? я тоже буду и сюда и сюда блин трос. Пошел, а черт Иди сюда. Ай, а, а нет, пошел вон есть аптека, Убей меня, не будет аптека. Включена. Я ж говорю, У меня будет аптека Класс, стены. Шир, стены, иди сюда. Я помню, кино... фильм жесткий. Класс стены. Иди сюда. Фаз на него. Даааа класский, слышь, еще один! Блин, ты чего хрыса, бля, все? Не, не пойдешь тут, я тебе не, не разрешаю, Чего ты полетел. Че вот такие помешаны, слушайте. Хватит играть с зубов, вот такие помешанные на аптечке. Вот реально, зубастик, что с вами? Лейди ну, сюда, слышу. Я просто рамку. Ладно. У Угад, наугад, в принципе, вообще, можно. Слышь, это моя, это моя вас, слушай. Вот, откину, попугай. Да, нет, сейчас что-то. Нет, то. Сражением. Сражением. Я победил. Классно, И все у тебя просмотров свой риск а блин, рекламу нужно сказать про рекламу канала Макс Риск. Ты думал, вы так найдете, блин, ну нужно. Маш проси у нас. Если мы так не скажем, у нас не будет пиарить. Прекрасно. Мы ставили кстати, рекламный риск. Хоть там у нас можно кинуться. А то вижу тут сразу кинутся модель Офигел, что ли? То есть меня выкидываете из команды, из бастеров, да? Я понял Ну все, ну все, ну тогда я отписывайтесь Рекимную-ка на макс риск просто подписывайтесь подписка вот так И не отписывайтесь Также же ка он еще дюдеймс На максимальный снег Почему на макс риск вот? Максимальный риск Риск Ну может быть ну но а зачем? как кисать также вот этот канал там с ним можно что а это самое лучшее потому что он новый не конечно же инстанктивный канал но ну, вообще они не помогают снимать и все вот пожалуйста поддержите лайкосом ну, макс риск привет от тебя от макса риск почему нам назвать по имени в один канал там 5 человек зачем по два За человека хвалит может уже три удачи подписка на этот канал и там. И может быть не те. Чтобы если тип удалит звать ну, к примеру, удалить нас за страйки зуба. Что, что мы там сделали, понятно поэтому всем